Моей целью этой конференции или этой мини-лекции явилось именно ну, некое погружение людей в то, что происходит в голове, в сознании пациентов с деменцией. Я бы хотела вас попросить приготовить небольшой, буквально небольшой листочек и ручку. Это не для того, чтобы вы делали конспекты, а для того, чтобы, ну, немножко прочувствовали на себе, как работает головной мозг, и это нам понадобится немножечко попозже. Для начала линейка людей известных людей: Иммануил Кант, Рональд Рейган, Чарстл Хестон, это актер Маргарет Тэтчер, Ани Жерардо, Терри Пратчетт. Надеюсь, поклонники литературы прекрасно помнят его восхитительное просто произведение. Питер Фальк, да, неизменный мистер Коломба. Джон Коннери, агент ноль Рим Чарльз, Маргарита Терехова, ну и один из более чем 50 миллионов людей. Вот их всех объединяет одно слово. Это деменция. Да? Вот это вот выражение, которое прозвучало из уст шведской, извиняюсь, норвежской журналистки. Оно больше относилось к спинному мозгу, потому что у, него, у нее была диагностирована болезнь мотонейрона, но при этом это никак нельзя лучше характеризует именно потерю функции головного мозга. Вот, вроде Что такое серая масса, какая-то головной мозг, если кто-то ходил в анатомические музеи, ну, видел там какой-то маленький комочек, который, вот, по моему мнению, больше похож, знаете, на, по цвету на белый пластилин из нашего детства, который был не совсем белый, а немного такого цвета слоновой кости, причем она такое мягкое, жилеобразная, невнятненько, но от этого комочка зависит вся наша жизнь, все наше мышление, это то, что делает, в принципе, человека-человека, и когда постепенно утрачиваются его функции, ты теряешь вот это вот сам, само понятие человечности, ты утрачиваешь свою личность, и поверьте, когда пациент, вот если мы берем деменцию с ранним началом, да, представитель, экономической элиты, буквально от генерального директора с миллионными оборотами, миллионов долларов, становится через два года полностью прикован к своей кровати и не может пол, ну, полностью себя обслуживать, и вообще он утрачивает вот свою индивидуальность и не может даже узнать своих близких и родных то это шок для всего сообщества, а не только для родственников. И это терпится, это уже вовлекает не только, скажем, его, его семью в процесс, но и вылечет за собой определенные экономические нарушения по всей стране. Это я привожу реальный пример. Да? Это действительно реальная жизнь и практика. Такое существует. Естественно, ну вот проблема таких масштабов она не могла не затронуть интересы Всемирной организации здравоохранения, поэтому еще в мае 2017 года был разработан целый план, который неблагополучно подпортила нам пандемия COVID-19 из-за того, что пришлось несколько перерасставить вот эти вот приоритеты, то этот план несколько сместился уже не на 2025 год, а это некая вот пролонгация сроков. Тем не менее, мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующие пункты, что в лечении деменции и Здесь отводится роль не только медицине как таковой, но и огромный пласт лежит ответственности на, в принципе, наших политиках и обучающих органах в плане организации моментов обеспечения взаимодействия и коммуникации с другими людьми, донесения информации, обучения людей которые, в принципе, обучение всего общества для того, чтобы могли, во-первых, понимать, различать признаки деменции, выявлять для более быстрой коррекции и для того, чтобы уже этих людей не считали как... Ну, Некоторые говорят, да, он просто преддуряется, вот сейчас он забыл, а через пару минут вспомнит, потому что ну, для него это так выгодно. Да? Или некоторые виды деменции, они начинаются изначально с поведенческих нарушений, а это влечет за собой ну, некоторые уже стыки с конфликтами, даже на уровне уголовного кодекса, и это не есть действительно нарушение поведения или социальных, моральных норм, а это является признаками именно заболевания. И э, мы должны об этом говорить э, с точки зрения э, именно патологии головного мозга, именно с точки зрения, что это реальная болезнь. Э, чем лучше мы диагностируем, чем лучше или и на более ранних стадиях мы ловим за хвост вот первые признаки, тем более управляемым течением мы можем руководить и сделать смягчить проявление этих болезней, потому что и облечь, облегчить опять-таки существование рядом окружающего социума потому что, как известно, болеет один человек, но вовлекается в этот процесс абсолютно все, кто находится вокруг. Вот эти вот особенно важные последние пункты, где поддержка лиц, которые осуществляют уход за людьми с деменцией, да, она крайне важна, и эта поддержка касается не только родственников, которые проживают вместе с пациентом. Это касается и социальных работников, которые постоянно должны коммуницировать, ухаживать, обеспечивать уход данной группы категории пациентов, а порой это бывает крайне сложно, потому что не от всех пациентов с деменцией мы можем получить некие даже слова благодарности и одобрения от пациента. Зачастую будем сталкиваться с неким даже агрессивным таким поведением. Но это опять-таки все работа головного мозга. Ну, небольшая статистика, что действительно порядка 50 миллионов человек ⁇ это крайне округленная цифра по всему миру страдает заболеванием установлен диагноз деменции да? но чтобы мы понимали масштабы достаточно просто представить если в час пик вот в одном вагоне метро будут люди только вот старше 60 лет то в этом вагоне как минимум у 20 уже будут признаки деменции но это, я считаю, что действительно колоссальная такая, наше сознание цифра. Вот, которые давались прогнозы здесь, цифра в 2050 году, что как минимум эти 50 миллионов превратятся в 150 нам бы хотелось, чтобы это, такая трансформация происходила с нашими денежными накоплениями на счету, но, к сожалению, это касается только лишь деменции. На нее можно повлиять, на эту цифру. Более того, по срединным прогнозам, которые сейчас уже производятся, математические расчеты на 2021 год, это из приятного, мы вот, путем организации вот таких вот школ мероприятий, достижения медицинских, каких-то исследовательских познаний сумели затормозить, и в принципе есть шансы, что придем не к 150 миллионам, а гораздо меньшей цифре. Что же такое деменция? Ну, Во-первых, я бы хотела сконцентрировать ваше внимание, что понятие слова «деменция» – это все-таки симптом. Это не конкретное заболевание, это не диагноз. Это симптом какого-то одного из заболеваний. Это принципиально важно, потому что выявляя признаки деменции и ставя более точный диагноз – а иногда это из серии вот таких сложных тонких материй на уровне квантовой физики, но мы можем действительно повлиять на течение, вплоть до того, что у меня были положительные, такие положительные положительный опыт, полной регрессии деменции. Причем это касалось пациентки 84 лет, когда у человека она велась вот с таким же диагнозом сосудистая деменция, не совсем было точно это диагностировано, не совсем было точно это поставлено план лечения встретились и из человека, который не мог себя полностью самообслуживать, родственники которого вынуждены были обратиться в специальную службу для обеспечения подбора сиделки уже с таким посуточным пребыванием. Через 4 месяца мы достигли с ней таких успехов, что полностью отказались от помощи вот этих вот сиделок. И мы перешли просто там на звонки и периодический приход. Пациентка при этом живет абсолютно самостоятельно, у нее родственники за границей. А через еще один месяц... Отпала нужда и вообще как-либо контролировать ее, она полностью ведет сейчас свою самостоятельную жизнь. И более того, она умудрилась там сама у себя диагностировать образование молочной железы пойти в поликлинику, пройти все круги а сбора направлений в НК-центр и при, прооперироваться. Ну, это не всегда может здоровый человек себе позволить. Да? Поэтому мы и говорим, что деменция – это не приговор. И есть случаи, действительно, когда мы можем помочь. Вот здесь, в этом определении, я бы хотела обратить внимание на вот конкретные слова. Во-первых, это приобретенное заболевание, приобретенный признак. Человек не рождается с деменцией. Вот когда он рождается с некоторыми умственными отклонениями, это и называется соответствующее, да, дебилизм, кретинизм, идиотия. Это уже вот то, что было э, дано, и это касается детского возраста. Признаки деменции, они именно приобретенные. Теперь распад когнитивных функций. Вот что такое когнитивные функции, мы как раз попозже немножечко с вами и разберемся. И это происходит в результате различных идеологических факторов, то есть, вот та самая история, когда мы можем подразделить заболевания, которые приводят к деменции, на две огромные категории. Это первичное, то есть когда идет непосредственно затрагивание процесса головного мозга, которое приводит к гибели клеток головного мозга. Но вот, например, на вот этой картиночке, надеюсь, видно стрелочку, если не видно, вот, Такими красивыми зелеными подсвечены определенные структуры. Это и есть амилоидная бляшка, это реальная фотография, микроскопическая фотография. Вот эти вот структуры – это амилоид. То есть… То, что лежит в основе болезни Альцгеймера, то, что приводит к гибели э, других клеток нейро, нейронов. Соответственно, некому работать, нету э, функции той, которую они должны выполнять. Э, вот таким вот образом это происходит. А есть другая огромная категория, это вторичные э, деменции. То есть э, это когда признаки нарушения работы головного мозга, они э, возникли в результате какого-либо заболевания. Ну, например, это инсульт, довольно-таки частая ситуация. Это может быть осложнение ВИЧ-инфекции, это может быть нарушение функции щитовидной железы, есть такое, такое понятие, как энцефалопатия Хашимота, например, которая поражается именно из-за нарушения функции щитовидной железы. Это может быть острое токсическое поражение, например, тем же алкоголем или тяжелыми металлами. Это может быть недостаток определенных веществ, ферментов, витаминов. Часто бывает недостаток оливой кислоты, B12. То есть это действительно огромный пласт. И когда, еще раз прям сакцентрирую на этом внимание, что когда мы видим пациента с деменцией, мы назначаем хотя бы определенные скрининговые анализы, действительно ради той цели, чтобы установить, а не вторичные ли это причины, как мы можем в дальнейшем повлиять. Но если это первичные причины, та же болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона с уже когнитивными нарушениями, то, к сожалению, это будет носить прогрессирующий характер. Сейчас пока нет лекарственных препаратов, которые повлияли бы на ход событий, ну, здесь я сделаю в конце лекции одну маленькую поправку на этот счет, правда, но мы можем вполне себе, во-первых, замедлить течение этого заболевания, во-вторых, сделать максимально более комфортным жизнь и качество жизни не только пациентов, но и окружающих людей, которые вынуждены сталкиваться и ухаживать, за этим пациентом. Вот ядром всей этой истории являются когнитивные функции. Что же это такое? Это такие тонкие сложные механизмы работы головного мозга, которые характерны только для человека, с помощью которых в принципе происходит процесс познания окружающего мира, обеспечивается его взаимодействие, коммуникация и получение обратной информации. Когда мы видим пациента с деменцией, мы как раз таки его тестируем и проверяем на вот эти вот когнитивные нарушения. Они состоят из нескольких сфер. Мы как раз сейчас, я их вам охарактеризую, и вы поймете, что в принципе, когда, например, человек довольно среднего возраста, иногда и молодого возраста, может жаловаться на проблемы с памятью, страдает не его конкретная память, например, внимание, которое относится к тоже одному из доменов когнитивных функций. Да? Или если мы видим, например, человека пожилого с деменцией, ну, допустим, с деменцией тельцами Леви, и он нечто возбужден, может галлюцинировать. Это нам говорит о том, что у него нарушена одна из сфер когнитивных, в частности, это восприятие. Да? Поэтому иногда им кажется, что в квартире находится кто-то посторонний. Это очень красиво написано, вот эта вот история с нарушением восприятия у дементного пациента. Есть такое произведение незнакомка, вы можете почитать, где красиво и тонко это все рассказано. И вот когда мы упростовывали, у нас с вами могут быть тоже нарушения восприятия. Это не говорит о том, что мы достигли уровня деменции, да? но каждый сталкивался с этим. Когда, например, вы идете и в темноте фонарика, фонаря какого-нибудь видите изображение тени от куста, в виде человека, да, а вы одна, в юбе, метель, холодно, нет ни э, аптеки, да, ничего это такого это интересного, это. Да? и э, у вас... Мозг сразу начинает рисовать какие-то истории ужасающие, что вас преследуют, да? это вот именно нарушение восприятия. Но потом включается наше сознательное, мы анализируем вокруг ситуацию и понимаем, что нет, это все, это ложная тревога, это, не стоит обращать на это внимание, дальше пошли. А вот у пациента у которого нарушен вот этот вот момент анализа объективного, И когда он сталкивается с иллюзиями, там какими-то тенями на обоях, непонятными фигурами, которые не может проанализировать, естественно у него начинает он начинает проявлять тревожность, некую агрессивность, да? И вот если в этот момент правильно не разобраться в ситуации и ответить такой же агрессивностью по отношению к данному пациенту, ну, мы ничего хорошего с вами не добьемся. А если мы проанализируем, вовремя подойдем к бабуле и скажем, ничего страшного, это просто обыкновенная тень, да? включим там освещение поярче, и человек сам по себе уже успокоится. И нам хорошо, и нашему подопечному неплохо опять-таки немножечко хочу вам продемонстрировать обманы нашего головного мозга и восприятия. Посмотрите вот на серединку экрана, и вы увидите на фоне такую вот движущуюся фигуру, да, вот в виде звездочки. Но на самом деле эта картинка абсолютно статична. Вот так вот сейчас с нами играет наш головной мозг. Или вот эта вот фигура. Это три зубец, три зубицы, или все-таки у него два зубчика. Да? Вот это вот как раз и есть нарушение восприятия. Следующая сфера когнитивной функции – это так называемый гносис. Что это такое? Это способность опознавать именно формируемые какие-то образы и относить их к категориям. Ну, например, мы можем в быту вполне себе легко опознать ложку о том, что она относится к предмету посуды и как ею пользоваться. А вот у пациентов с деменцией зачастую может нарушаться вот эта вот логическая последовательность мысли, и они берут предмет, могут помнить, как она называется, а вот зачем она, абсолютно неизвестно. Да? Могут вилкой там начинать немножко причесываться, например, ну, потому что у них есть некая ассоциация, с расческой или э, хочу продемонстрировать такой интересный э, феном, э, пример э, от э, одного художника Уильям Утермолин э, он рисовал сам себя он делал последовательную серию э, таких вот э, портретов ему в пятом году была поставлена болезнь Альцгеймера. Ну, вот здесь вот мы видим, что, в принципе, человек неплохо владел кистью. И смотрите, вот в 96 году уже его рисунки начинают немножечко ну, такими более грубыми становиться. Еще проходит год, мы видим, ну, помимо того, что он свое эмоциональное, да, вот такое вот состояние, Здесь отображает, потому что еще на тот момент он понимает частично критика к своему состоянию, сохраняется, эмоции у него сохраняются, да, но уже он не может настолько четко владеть своей кистью, уже вот эти вот штрихи становятся они более такими грубыми без эстетики, проходит еще один год его портрет, да, уже вот этот вот зрительный образ и сама идентификация, он нарушается, смещается и вот линии симметрии, да, вот мы по глазам, уху можем это абсолютно четко видеть. Ну и вот 99-й год, у него утрачивается уже его профессиональный навык, и вот это вот гнозис, ну, тут не только нарушение гнозиса, но и управление таким предметом, праксисой мы имеем, да, и том, что он профессиональный художник. Вот и имеется такая история с болезнью Альцгеймера. Мы до конца там своей жизни можем помнить свои профессиональные навыки. Мы не будем помнить, как нашу любимую кошку зовут, например, да? а вот какие-то профессиональные навыки мы будем отчеканивать вот до последнего. Но это вот его последняя работа, где, конечно, уже черты лица, в принципе, они только такие номинальные. Следующая когнитивная функция – это внимание. Что такое внимание? Способность поддерживать необходимый для познания уровень психической деятельности. Вот часто, когда приходят на прием молодые люди или люди среднего возраста и жалуются на нарушение памяти, они жалуются, не столько, у них вернее, выявляется не столько нарушение памяти, сколько снижение концентрации внимания. Потому что если нет внимания, то нет такой крепкой, крепкого запечатления информации. Если нет плотной опоры, фундамента информации, естественно, и воспроизвести его уже трудно. На внимание может влиять очень легко тревога, депрессия. Если человек находится в нестабильном психологическом состоянии, ожидать от него большой концентрации внимания, хорошей памяти, быстрой скорости мышления мы не можем. Соответственно, это не есть нарушение памяти истинное, это ложное. Здесь основными направлениями лечения а тогда будет далеко не препараты для улучшения функций памяти или когнитивных навыков. А Здесь вот уберем тревогу человека или уберем депрессию человека, и он заживет абсолютно полноценной нормальной жизнью. Но вот здесь вот э, трудно сказать, что это с первого взгляда. То ли фигурки то ли череп. Ну, до, до, дошли до, наверное, царя такого когнитивных функций, это, конечно, память, которая нас всех очень волнует. И память — это не только способность запечатлеть, но и способность сохранить и воспроизвести полученную информацию. Если мы углубимся вообще очень-очень в сам процесс формирования памяти, вот на уровне нейробиологии, даже на уровне молекул то за это отвечают определенные белки, которые реально формируются вот в режиме нон-стоп, буквально у нас чем больше мы акцентуируем или чем больше повторяем тот или иной факт, тем больше этих белков и новые там клеточки головного мозга появляются, связи между ними. Но очень интересно, что когда идет формирование вот самого процесса запоминания, это один момент, там формируются одни связи. А более интересно, что когда идет формирование воспроизведения вот этих вот э, запомненных событий, э, здесь имеется еще такая э, небольшая погрешность в виде формирования еще новых белков, еще новой структуры. Э, Из-за этого э, как раз-таки э, могут э, быть ну, вот интересные... Э, вы, наверное, наблюдали у себя тоже в компании интересные такие нюансы. Когда вы, там, например, своей подружкой или другом присутствовали при одном и том же событии, но вы помните их абсолютно по-разному. А это именно потому, что когда идет воспроизведение вашего заполненного, Происходит еще и некоторая трансформация вот этого вот события. Поэтому вроде присутствовали э, все, а помнят э, детали разные. Ну, давайте, э, когда мы тестируем э, у пациентов память, есть э, очень легкие такие, Задание, Когда мы просим пациентов запомнить три слова, бывает и 12, и 5, это в зависимости от того, какие мы цели преследуем. Ну, часто вот как раз в одном из самых популярных тестов ММСЕ на память даются слова: яблоко, копейка и автобус. Да? Мы просим пациенты их запомнить, может, дадим ассоциации и обязательно предупредим, что мы. Потом их попросим вспомнить эти слова, чтобы закрепить вот эти вот связи. Затем мы просим пациентов нарисовать часы. Вот как раз я хотела бы, чтобы вы достали вот эти вот листочки, ручки и нарисовали для начала большой круг на котором вы расставили циферблат. вот Цифры как на циферблате часов. Я буквально одну минуточку дам для тех, кто это делает, потому что считаю, что вы должны прожить вот это вот небольшое погружение в тестирование. Вот, нужно круг. И расставить цифры. А потом э, нарисуйте стрелки, которые показывают на часах без четверти 12. Надеюсь, все справились с этим заданием. Я хочу вам показать, как рисуют, вот, вроде, что может быть прочее, нарисовать часы, да, а вот пациенты с деменцией, ну, они могут вот, э, э, рисовать вот абсолютно непонятности какие-то, да? но э, именно благодаря этому э, невролог, он оценивает не только там его э, рисовательные, навыки, практис, но и зрительно-пространственное ориентирование. По этому рисунку можно уже четко сказать, у какого пациента страдает какое полушарие, есть ли у него симптомы неглекта или еще какие-то. Какой-то один маленький рисунок показывает врачу очень много информации. Здесь хочу просто... Обратить внимание на то, что врачи тоже могут ошибаться. Это случай из моей практики, когда пациент пришел, мы его протестировали, очень хороший благородный человек, профессор ныне действующий в принципе у него выявлялись признаки просто легких когнитивных нарушений но когда попросила нарисовать часы, он их развернул вот в абсолютно обратном порядке все числа нарисовал здесь мы погрустились с дочерью вместе а потом она приходит и присылает вот как-то к нему домой пришла и присылает вот эту вот фотографию. Просто добрые студенты, ученики, подарили этому профессору на стену часы, где нарисованы абсолютно все цифры наоборот. но он, по привычке, мне вот взял и нарисовал то, что он видел каждый день у себя на стене. Поэтому нужно быть крайне внимательным. Ну и надеюсь, все справились и. Теперь нужно просто вспомнить три слова. Вот Сами для себя мысленно вспомните те три слова, которые изначально мы э, запоминали и давались. Яблоко, копейка, автобус. В принципе, я думаю, что абсолютное большинство э, не заставило, ну, это не трудно было. Потому что и слова легенькие такие, но э, для пациента с неменцией или болезни Альцгеймера это очень-очень э, довольно-таки сложно воспроизвести. Вот, например, как я вас попрошу запомнить вот эти слова, да, калагагатия, газлайтинг. Э, уже сразу мы сталкиваемся с нечто возможно, новыми какими-то определениями и какими-то для нас незнакомыми в повседневной жизни. И, соответственно, головному мозгу это гораздо труднее уже воспри... воспринять, запомнить и еще и в последующем воспроизвести. Следующая сфера когнитивных нарушений – это практика. То есть это то, что человек может в повседневной жизни совершать ряд последовательных каких-то движений. Да? Для нас, например, там для хозяйшек не составляет какого-то большого труда приготовить борщ. Мы понимаем четко эту последовательность, что зачем должно идти, как мы должны поставить, включить печку, поставить кастрюльку, воду и так далее. То есть мы понимаем вот эти вот навыки, мы понимаем эту всю последовательность. А вот у пациентов, у которых развиваются признаки деменции, может нарушаться вот это вот сама построение, структура последовательности действий, их воспроизведения. Да? Поэтому зачастую у них возникают трудности элементарно. С одеванием, приготовлением того же чая. Да, просто почистить зубы бывает крайне сложно, потому что они забывают, а что сначала там взять щетку, пасту, как это все вместе совместить. Ну, например, опять-таки, иногда для пациентов Какие-то предметы, они кажутся для, для них как нечто из космоса, ну, та же вилка, да? или какой-то столовый прибор, или кастрюля, или та, те же брюки. Для них они могут казаться не брюками, а кофтой. Ну, в принципе, и там, и там два отверстия, да? очень похожи. Вот, например, как для нас вот этот предмет может с первого взгляда показаться нечто непонятным и вообще как его применять. А также и элементарные вещи могут казаться довольно-таки непростыми для пациентов, у которых нарушен вот сись, праксис и вот эта система анализа и действия головного, работы головного мозга. Ну, кому интересно, это всего лишь прихваточка для блюдца была. В практике зачастую э, врачи проверяют э, при помощи э, теста, э, называется кулак-ребро э, или ладошка-ребро-кулачок, э, кто как придумал, э, э, может. Да? Вроде опять-таки последовательность очень простая, но при этом э, мы понимаем, что вот... Э, все эти вот три позиции они э, располагаются в разной плоскости если кто хочет может вот попробовать сначала э, ладочку положить потом поставить на ребро потом перевернуть опять на кулачок с первого раза как правило э, не получается ни у кого э, я имею в виду очень быстро самостоятельно это сделать но по мере того как вы сделаете буквально три подхода, вы сможете уже и самостоятельно это произвести, можете и другой рукой воспроизвести. На этом, опять-таки, основаны сейчас очень много популярных определенных тестов и упражнений для памяти, их можно найти на YouTube, да, когда люди совершают движение одной рукой, и немножко другое движение другой рукой. То есть такой асинхронизм некоторый. Но после этого, после двух-трех буквально сессий, вы уже понимаете, что вы можете это вполне себе легко выполнять. Например, давайте ну, проведем одну руку вот так, вернее, ставим две руки, Одну в кулачок, а другую перпендикулярно ей ставим. Вот так. Потом меняем. Одна в кулачок, другая перпендикулярно. Потом опять меняем. А теперь начинаем очень быстро делать. Нет. Вот если кто делает то у него может сначала возникнуть то кулачок там не защемил, то наоборот, здесь вверх, здесь кулачком ударили. Да? Но по мере тренированности и наработки вот этого формирования новых связей, моторики и практики, в принципе, вы сможете хорошо и быстро уже это сделать. А вот у пациентов с деменцией, они не могут, потому что у них отсутствует часть тех нейронов и возможности образовывать эти новые связи, которые нам помогают совершать и приобретать эти навыки. Поэтому, когда мы пациенты с деменцией, например, переселяем в новую комнату или в новое какое-то место, когда мы просим его совершить для него не совсем привычное действие, да? у них всегда начинается дезориентация. Там процесс обучаемости он затруднен. Когда мы что-то не можем делать, абсолютно нормальная наша первая реакция – это тревога, агрессия, отказ или какое-то увиливание от воспроизведения. Естественно, после такого состояние пациента ухудшается. Здесь вот мы, как люди, которые окружают и понимают механизмы формирования этих нарушений, мы должны в первую очередь и обеспечить ему вот соответствующую среду пациента, да, а не стараться сразу начинать его закармливать какими-то таблетками. То есть, когда вы встретитесь в такой ситуации, вспомните, что здесь есть абсолютно свои биологические основы для вот такого. Это не его каплизы, а мы должны просто принять, что так работает его головной мозг. Ну и здесь пример как раз-таки работы женщины, которая была поставлена в 52 года. Деменция, болезнь Альцгеймера. Это Альцгеймер с ранним началом. Она на тот момент увлекалась вязанием. А вязание это тоже вот такая последовательность действий. И мы видим вот, что по мере того, как нарушалось ее восприятие, ее навыки, при болезни Альцгеймера зачастую все-таки там до самой крайней стадии сохраняется хорошее движение рук и ног, то есть там не развиваются вот такие вот слабости, но при этом насколько вот из-за утраты этого практиса и гнозиса, да, уже нарушается ее видение и соответствующие работы. А вы помните вот те три слова, которые я просила вас запомнить? Это чисто вот для того, чтобы вы поняли, что для пациентов с болезнью Альцгеймера или вообще с деменции, это очень легко. Ну, это гармония, когда вот, по Чехову, да, все с человеком должно быть прекрасно. Газлайтинг – это вот прям психологическое насилие, иногда мы с этим на работе частенько сталкиваемся, поэтому вы можете теперь начальнику смело заявлять, что он с, ну, с вами делает. Да? Ну, мир их люди, во-первых, это просто красивое слово, которое мне нравится, а во-вторых, оно как нельзя лучше подходит, мне кажется, для Петербурга. Оно просто характеризует его, особенно в такой э, осенне-зимний период. Ну, не менее Занимательной является, занимательной частью когнитивных функций является речь. Речь это вообще коммуникация, это общение, это, это то, что присуще только человеку. При деменции определенных видах деменции мы видим абсолютно четкое нарушение речевой функции. Есть и отдельные заболевания, которые дегенеративные, например, первично прогрессирующая афазия, которые будут начинаться как раз-таки с нарушений речевых функций. Есть, при болезни Альцгеймера появляется так называемая афазия, когда человек не может выразить свои чувства, переживания, слова или вообще сформулировать то, что он хочет сказать. И существуют определенные, так называемые, атипичные формы болезни Альцгеймера, которые опять-таки будут у нас в первую очередь проявляться не нарушением кратковременной памяти, а как раз таки способностью вот, речевой функции. Чтобы вы поняли немножко, да, как человек с деменцией иногда может э, слышать вашу речь? Ну, вот приведем один пример, потому что иногда бывают ситуации, когда, в принципе, и буквы понятные, а вот смысл абсолютно э, иной. Да? Ну, вот это вот выражение, в принципе, написано русскими слов... буквами. И, казалось бы, ну, чего уж... Э, ближе-то и родни, чем русская буква для нас имеется. Наверное, по слуху, конечно, безусловно, очень воспринимается тяжело. И на слуху что-то более близкое родное услышалась да, Сократ, но когда мы начинаем это соотносить к определенным категориям, вот здесь у нас мозг такой радуется, а, ну вот, тут же все понятно, это не я такой дурак а это просто язык другой, но просто я немножечко его не знаю, а вот для пациента с деменцией это уже более такая скажем, позиция, которую он не сможет распознать. Иногда мы ему говорим, а он откровенным образом, и как честному, действительно его не воспринимает наши слова, потому что до него не доходит смысл этих слов. Он их не может воспроизвести и приложить к конкретной ситуации. Поэтому и получается, что, вот знаете, иногда так говорят, как что пациенты, как хорошие, добрые друзья, собаки, понимают, но ничего не могут сказать при этом. Да? Действительно, есть иногда и такие нарушения. Или когда пациент хочет что-то донести, сказать, а при этом у вас нет времени выслушать или понять что-то, опять-таки, в ответ мы получим негативную реакцию. И от этого мы должны уже отталкиваться. Мы должны понимать, что, например, когда пациент воспроизводит то или иное слово, не обязательно это может быть именно то слово, оно может обозначать тот или иной предмет. Оно может быть просто сходное по звучанию да, для этого пациента. Здесь очень внимательно к этому относимся. Ну, соответственно, мы вот прошлись по таким вот основным когнитивным функциям и уже поняли, что если происходит их нарушение, то человеку, естественно, жить в нашей привычной среде становится крайне затруднительно. И вот набор вот нарушений вот этих вот функций как раз таки и будет заложен в основе проявлений различных заболеваний, которые дебютируют с синдрома деменции. Естественно, деменция это постепенный процесс. Он имеет свою определенную стадийность, но зачастую у нас нет такой классики жанра, что с первого там, по третий месяц у вас эта стадия, и она проявляется будет только вот -то начальными социальными нарушениями взаимодействия. А вот потом у вас там, на 32-й день разобьется именно такая-то история. Вот вся сложность она работы с такой группой пациентов, или подопечных, она заключается как раз-таки в огромной комбинации симптомов и признаков, которые зависит и от того, какое обеспечение у пациента я имею в виду обеспечение доболезненное, да? то есть насколько он был интеллектуально, например, развит, или в какой сфере он до этого работал. Есть такое понятие, как когнитивный резерв. И если, естественно, этот человек, который всю жизнь работал с интеллектуальным трудом, то мы даже на стадии там, средней деменции, не всегда сможем его выявить в быту, если не давать прицельно определенные уже тесты и вообще не общаться целенаправленно, выискиваете иные симптомы. А у некоторых людей, у которых очень, например, низкий когнитивный резерв, мы уже на уровне даже не то, что деменции, а на уровне легких когнитивных нарушений сможем выявить, что а вот у человека нечто происходит, что идет именно отклонение от нормы, это нельзя э, уложить вот в рамки э, его сердечно-сосудистой патологии или той же тревоги, депрессии. Да? Вот эта вот очень тонкая граница, э, по большому счету, стадийности э, деменции, она э, ну, мы ориентируемся на том, на каком уровне самообслуживания пациент находится в данный момент. Ясно, что в начальной стадии заболевания пациент еще может, например, проживать один. А вот при средней и тем более уж тяжелой деменции никакой речи не идет о том, что пациент, полностью сам тебя самообслуживает, вот тут у него и появляется необходимость для того, чтобы прибегать к помощи родственников социальных служб или еще какие-то находить пути взаимодействия и искать поддержку извне. То есть один из таких разграничивающих факторов для нас является именно не то, что мы насчитали по каким-то там многочисленным шкалам и тестированиям пациента, а то, насколько он может самообслуживать себя в быту, он тоже может усиливать вот эти вот признаки деменции или симптомы. И это для нас очень важно, потому что вот не медикаментозно выявив и их, мы уже можем значимо улучшить состояние подопечного, а, соответственно, и облегчить наши с вами жизни и существования. Ну, во-первых, это незнакомые места. И ясно, что пациент, у которого нарушена ориентация, который не знает, где что располагается, естественно, он будет проявлять некоторые моменты возбуждения и тревоги. Это нормальный защитный фактор даже если вас вот, поместить в абсолютно незнакомое место, в какой-то остров, первой реакцией будет именно защита, такая и проявление некой защитной тревоги, концентрации да, для того, чтобы ну, организм это воспринимает как опасность для жизни. Соответственно, Здесь мы должны помнить, что любая перестановка мебели, например, уже в той квартире, в которой проживает пациент, она может вызвать некое нарушение адаптации. Тоже перемещение, например, в больницу да, или в санаторий, оно может привести уже к ухудшению. Одиночество тоже, особенно в длительное одиночество, может ухудшить состояние. И не зря одним из факторов таких наказаний раньше, да и сейчас, является, является изолятор Когда человек находится один сам с собой, то, естественно, у него психологическое состояние, значимо ухудшается. Большое количество внешних раздражителей, там, когда, например, мы видим ситуации, что там семейный праздник, собирается много людей, в принципе родных, да, а пациенты начинают себя вести слишком беспокойно. Это тоже факторы, те, которые ухудшают состояние. Безусловно, любое... Любое ухудшение их соматического состояния, повысилась температура, там повысилось артериальное давление, упал или повысился уровень сахара, какие-то инфекционные заболевания, это, безусловно, будет всегда прогнозируемо ухудшать течение того заболевания, которое привело к развитию деменции. Погода. Вы наверняка отмечали, что у своих пациентов, подопечных, что как жаркая, так и слишком холодная или резко ветреная погода, она будет вызывать некое беспокойство. Ну и, безусловно, это уже вопрос к врачу или к тем, кто отвечает за контроль подачи препаратов. Лекарственные препараты некоторые, безусловно, могут влиять на течение деменции. Поэтому врач всегда, ну скажем, часть его работы основана на такой скажем, анализе тех э, принимаемых препаратов, и он там их инспектирует и анализирует, может, что-то и не нужно. Безусловно, лечение, оно обязано быть. И при этом мы должны понимать, что лечение, только лишь леч лекарственными препаратами, оно не заканчивается. Лечение... Это многогранный процесс. Вот как многогранное понятие нарушений когнитивных функций, также многогранное лечение. И э, я бы сказала, что медикаментозная и немедикаментозная часть, которая включает в себя вот, организациями на ухода, наблюдения, поведенческие определенные моменты, да, э, э, продолжение тренировки когнитивных навыков, это является неоспоримой частью и, и, и лечение, и при этом оно занимает порядка ну, 50% успеха, и оно, наверное, сравним, вот если мы обеспечим только лишь лечение, но при этом будет у нас страдать уходовая часть, мы просто сведем на нет действия лекарственных препаратов. И опять-таки про юридическую социальную поддержку. Если выявляем пациентов, особенно на ранней стадии, мы, естественно, это влечет за собой определенные юридические моменты. Оформление наследственности, дееспособности, опекунства. И вот чем мы раньше выявили, мы стараемся сразу родственникам говорить о том, что Пока еще процесс не, не запущен, не затянут, сделайте генеральную доверенность себе на будущее, чтобы вы лишили себя, ну, действительно, очень многих а, таких а, юридических проволочек, например. Да? А, об этом нужно тоже не забывать, а, потому что лишь медицинской частью не заканчивается, к сожалению, проблема а, с теми, те, которые сталкиваются пациенты с деменцией, их родственников. Здесь я не хочу быстренько просто пройтись по тому, как себя вести наиболее часто, когда возникают у пациентов такие отвлекающие маневры, да? отвлекающие и прям раздражающие всех окружающих симптомы. Очень часто многократное повторение у пациентов присутствует, и это абсолютно логично, потому что может человек не помнить то, что ему сказали, это реальность. Что мы делаем? Ну, Во-первых, опять-таки понимаем, что это не способ нам прицельно насадить, досадить, а это действительно это болезнь. Он действительно не запомнил, для него не поступила информация, то есть здесь терпение. Мы осознаем, что это просто работа головного мозга. И существует определенный прям ряд вопросов, которые они будут повторять. Ну, такой стандарт. Поэтому вы можете просто уже предупреждать вот эти вот типичные вопросы, сделать где-то записочки, шаблоны с ответами. Когда вас спрашивают, вы вот показываете на вот эти вот записки или ответы, и уже долго и нудно их не объясняете. Иногда это является, ну, пациенту нечего делать, потому что с немцем это особо много чего и не поделаешь. Да? и вот это вот некая приставовчесть является моментом именно незанятости, с одной стороны, с другой стороны, есть такое понятие, как акайрия, то есть это патологическая навязчивость. Это опять-таки действие головного мозга. Он уже сам все понял. А у него есть вот такое импульсивное прям желание все равно что-то спросить, что-то сделать. Но у него вот прям шкрепет на душе, если он опять этого не сделает. Это вот реальный симптом. Здесь мы просто отвлекаем да, пациента, успокаиваем его, даем какую-то примитивную мелкую работу. Это в Голландии вот как раз существует определенный целый городок для пациентов с деменцией, где под и, э, все стилизовано, это пансионат, но здесь абсолютно все стилизовано под абсолютно вот, вот нашу социальную жизнь, также магазины, супермаркеты и пациенты вот всегда при деле. А это есть рестораны, где официантами работают только пациенты с деменцией. Да. Что делать, если пациент бесцельно блуждает? Но ну, во-первых, почему это происходит? Потому что он, опять-таки, выключен из какой-то повседневной активности, ему нечем заняться, у него не нерастраченная энергия, нет утомления, что мы делаем, скидаемся. Бывает иногда, что какие-то боли дискомфорты вызывают это состояние, поэтому можно в этом случае просто уточнить, ничего ли не болит. Да? И тогда уже... Компенсировать этот момент. Некоторые лекарства могут приводить к вот таким вот крайним возбуждениям, блужданиям. Соответственно, мы осуществляем вот такую вот инспекцию того, что могло бы привести к блужданиям и корректируем непосредственно этот факт. Если у пациентов есть навязчивое желание вот куда-то выйти, мы понимаем, что это приведет к его дестабилизации, это опасно для него выходить. Да? Что можно сделать? Ну, вот в одной из больниц на дверь просто они наклеили картинку со стилизацией шкафа. Да, та же самая история можно сделать и, и в квартире. На дверь э, наклеить стилизацию шкафа, ее как-то закамуфлировать, и просто элементарно вешается дверь, э, ой, извиняюсь, зеркало. Когда пациент подходит к двери, он видит отражение себя, часто может не понимать, что эта дверь разворачивается и обратно идет к себе в комнату. Это небольшой такой лайфхак для тех пациентов, которые часто уходят из дома, скажем. Очень стандартная ситуация, прапрячет, теряет вещи. Но здесь мы должны заметить, где основные норки, как правило, пациенты с деменцией, они не обладают большой фантазией, такой бурной. У них есть два 3 стереотипных таких местечко, вы их узнаете, но не раскрываете себя. Почему? Потому что пациенты будут как ночки складывать там все. Если вдруг будут обвинения к вам, вы сразу идете в это место и смотрите, а где же что у нас там происходит. С агрессией. Что касается агрессии... Здесь, опять-таки, вы должны э, понимать, что агрессия никогда не нацелена на вас лично. Э, агрессия – это, защитное, это правило, защитный механизм поведения. И по мере вот рассказа я уже делала э, акцент на том, что вы можете э, подсмотреть в поведении пациента, э, что могло привести к этой агрессии. Соответственно, Вычленили этот фактор и уже его убрали. И агрессия может быть симптомом определенного нового, нового, нового развития заболевания. Да, например, Тогда либо как опять-таки побочный эффект от лекарственной терапии. Вы делаете... Когда общаетесь с врачом или с родственником да, пациента, обязательно нужно донести эту информацию до медицинского работника или для родственника, чтобы уже была ну, передана вот эта вот цепочка и этот симптом был отрегулирован. Никогда не следует вступать в дискуссию, это абсолютно бесполезно, это все равно, что и ругаться на дождь. Поэтому чем мягче вы себя ведете в этой ситуации, тем быстрее закончится и проявление агрессии, и каких-то конфликтов. Но это вообще универсальная, наверное, тактика по жизни. И помним, что нужно защищать себя психологически, да, потому что, опять-таки, у социальных работников это... Вот вы должны ставить некий психологический барьер, что это ваша работа, часть работы, да? а это реально пациент с измененным мышлением, с измененным видением э, окружающего мира. Ваши точки зрения никогда не будут пересекаться. Э, соответственно, э, просто, скажем так, впадать в панику, грустить или принимать что-то близко к сердцу, оно лишает, лишается абсолютного смысла. Какова же профилактика? Вот в 2020 году очень авторитетный журнал Lancet опубликовал статью, где было выделено несколько факторов риска развития деменции вообще у людей. Огром... Вот если вы посмотрите, то огромнейший пласт, 7%, занимает низкий уровень образования. Это вот касается как раз-таки нас с вами. Это вот то, что я рассказывала про когнитивный резерв. Соответственно, начинать профилактику деменции никогда не рано. Начинаем сейчас самообразовываться, начинаем э, увеличивать свой интеллектуальный потенциал. Это уже есть шаг для э, профилактики деменции. Более того, у пациентов, у которых развились когнитивные нарушения, включение в их ритмы жизни э, определенных когнитивных задачек или когнитивных тренингов, он заметно улучшает течение заболевания. Часто очень пожилые люди страдают снижением слуха, безусловно, это ведет к нарушению коммуникации, нет поступления информации, нет развития мозга. И если это у пожилых людей более сглаженно, то вот в среднем возрасте, если у кого-то нарушается снижение слуха, Обязательно э, мы должны это корректировать, потому что в будущем это может привести к нарушению когнитивных да. да. Повторные черепно-мозговые травмы. Ну, Опять-таки здесь нужно сделать ремарку, что э, сотрясение, например, и ушиб головного мозга – это абсолютно э, разные понятия и будут э, нести разные последствия, да? но вот артериальное давление, алкоголь, ожирение – это то, что может усиливать и накапливать нам нарушение когнитивных функций. На гипертензию, алкоголь, интоксикацию, вес мы с вами можем абсолютно влиять, так же, как и на курение, на депрессию мы можем влиять, так как мы можем контролировать признаки диабета, так как мы можем отрегулировать низкую физическую активность. И это относится не только вот к нашим подопечным, это относится и к нас самим, потому что у нас тоже есть шкурные интересы, мы тоже хотим со светлой памятью и работой головного мозга жить еще и через 10, 20, и 30 лет. Поэтому Вычленяете и у себя, и у подопечных вот факторы риска, и начинаем их уже сейчас скорректировать. Вот эти вот изменяемые факторы риска, суммарно, они снизят риски развития деменции на 40%. 40% это огромное число, это огромный пласт. Ну и, соответственно... Не забывайте, как физически тренироваться. Считается, что норма физической активности не менее 150 минут в неделю. То есть это 2,5 ну, часа, считайте. Вы должны тренироваться. Это может быть как йога, кардиоактивность, там силовые нагрузки. Здесь не имеет значения. Но это именно... Там минимальная цифра активности. Даже у пациентов с деменцией, с установленным диагнозом болезни Альцгеймера, кто обеспечивал себе хотя бы там суставную гимнастику, тоже, тоже ходьбу скандинавскую, у них прогрессирование заболевания значительно замедлялось, потому что между моторикой, телом и работой головного мозга есть прямое взаимодействие также и когнитивные навыки и функции. Чем больше мы организуем у себя межнейрональных связей и взаимодействий, чем они будут больше и крепче, даже при минимальном количестве нейронов головного мозга, тем лучше будет коммуникация и защита наша. Ну, это высказывание одного из комиков, английских таких, он довольно-таки жесткий комик, но эта фраза его абсолютно как нельзя лучше показывает как раз-таки основные какие-то моменты для профилактики. Праздный мозг – это мастерская дьявола, поэтому имя дьявола Альцгеймера, да? занимайтесь, тренируйтесь. Что у нас сейчас есть по лечению? Про когнитивный тренинг, физическую активность, профилактику, снижение риска поговорили. Про медикаментозное. Если мы говорим конкретно о нарушении вот именно влияния на память, то сейчас существует только две группы препаратов, Это, которые относятся к ингибиторам холинестеразы, ревостигмин, галантамин, донепезил. Вы можете встречать их у подопечных под разными коммерческими названиями. И антагонисты бутаматных иномедарецепторов – это мемантин. Все, пока все. Но и то, вот эти препараты, они не влияют на течение, они не влияют на само развитие заболевания, они влияют на течение заболевания. Спустя вот 18 лет от того, как был зарегистрирован последний препарат, летом 2021 года FDA, это крупнейшая организация американская по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами, одобрила препарат аденокомаб. Это моноклональное антитело, его коммерческое название адуэль, и считается что это Именно тот препарат, который влияет на развитие, на сам патогенез болезни Альцгеймера. Здесь очень много сейчас маленьких нюансов. Во-первых, одобрили его далеко не с первого раза. Этот препарат, ну, всегда существует некая стандийность разработки препаратов, и из моноклональных антител, их более 50 сейчас разрабатывается, вот он более-менее показал на начальных э, фазах э, какие-то улучшения при минимальных осложнениях, назовем это так. Когда его вывели уже на если исслед... вот, э, там в лаборатории поизучали, на мышках, э, собачках поизучали, э, когда перевели э, на изучение людей, Выяснилось, что вот по шкалам не так-то все и хорошо. То есть у людей были минимальные только улучшения. На что, во-первых, влияет этот препарат? Вот тот амилоид патологический, который накапливается при болезни Альцгеймера, он его как бы удаляет, высасывает, рассасывает. И казалось бы, нету амилоида, нет болезни Альцгеймера. Все так думали, все так ошиблись. На самом деле развитие заболевания все еще протекает. Вот когда получили изначально не самые радужные результаты, потом пересмотрели несколько протокол исследований где уже результаты были получше, и на основании этого протокола вот FDA и одобрила. Но одобрила э, этот препарат с тем, что, э, за, во-первых, зачем они сделали? Они это сделали для того, чтобы дать шанс э, людям с болезнью Эльцгеймера, и э, мы должны понимать, опять-таки, это, это только на начальных э, этапах, то есть даже не на уровне деменции легкой степени, а на уровне легких нейрокогнитивных нарушений, когда еще не перешел человек в стадию деменции, но инструментально доказано именно присутствие вот этого и что это такие самые-самые начальные этапы болезни Альцгеймера. Только таким людям вводится этот препарат, и сейчас у фирмы Биоген, это производится, производится фирмой Биоген, у них есть определенное количество времени для того, чтобы доказать, что действительно работает этот препарат на практике. Если не покажет эффективность, то опять-таки этот препарат нам закроют. Но в России его не будет еще, наверное, долго. В Америке курсовой курс годовой стоит 56 тысяч долларов. Это не дешевое удовольствие, оно достанется далеко не всем. И даже при этом существуют у пациентов определенные риски возникновения кровотечений, которые может вызвать этот препарат. Пока, пока мы все-таки находимся на некой стадии вот, формирования лечения, пока еще нету окончательных э, таких моментов. Ну и не могла просто пройти э, мимо темы насущной новой коронавирусной инфекции. Здесь есть, сейчас многие бьют, Тревогу. И наверняка вы у знакомых или кто сам болел, замечали, что помимо простудных явлений ну, респираторных, да, очень многие потом жалуются на нарушение памяти, внимания. Естественно, на это обратили ученые пристальное внимание. Выяснилось, ну, мы ждем, что может быть через какое-то время увеличение пациента, количество пациентов, действительно с нейродегенеративными заболеваниями. Почему? Да потому что вот у вируса есть определенная трудность к некоторым клеточкам головного мозга, к рецепторам головного мозга, а вот этот вот сам момент воспаления, он может еще вызывать нейровоспаление. Патологический амилоид, который развивается при болезни, в ней является таким врагом номер один при болезни Альцгеймера. В норме он хороший, он выполняет функцию иммунных клеток. Естественно, это тот белок, который несется и нападает если есть какие-то признаки нейровоспаления. но вот в процессе борьбы он немножко перестраивается, грубо говоря, по своей структуре, из хорошего становится плохим. Вот этот вот момент, который запускает вирус нервоспаления, он может, скажем так, сыграть очень злую шутку и привести к увеличению как раз-таки случаев возникновения болезни Альцгеймера в отдаленном прошлом. Ну, Помимо системного воспалительного ответа, при тяжелом течении может меняться и нарушение свертывающей системы крови, изменение функции эндотелия. Это клетки, которые выстилают мелкие-мелкие-мелкие капиллярчики. То есть мы можем видеть повреждение головного мозга с нескольких сторон. Как это улучшить? Это обращаемся назад к профилактике. То есть не столько лекарственные препараты, сколько вычленяем риски и занимаемся профилактикой уже сейчас. Почему у паци пациентов с деменцией они оказываются в более высоком риске а, по, по заражению и тяжести а, перенесения новой коронавирусной инфекции? Ну, Во-первых, это та группа пациентов, которая, безусловно, нуждается в сторонней помощи, а со соответственно, это уже а, пациенты вынуждены контактировать с людьми потенциально которые могут быть заражены во вторых для них вот необходимость проведения элементарных каких-то санопитных правил затруднительно потому что это нечто новое пожилой возраст сам по себе является определенным риском естественно сопутствующие заболевания нам очень тяжеляют эти истории недоступность где-то медицинской помощи, потому что пациент с деменцией, например, ему трудно при первых симптомах идти в аптеку купить себе какие-то лекарственные препараты да, для того, чтобы ну, более рано начать лечить у тебя заболевания. и вообще может даже заподозрить эти заболевания. Ну и есть и очень интересное еще биологическая связь с геном аполипопротеина Е4. Вот этот вот аполипопротеин Е4, он э, отвечает, это ген, который очень часто выявляется у людей с болезнью Альцгеймера, его определенный фенотип, вот Е4, Е4. И э, он считается одним из биологических факторов риска развития болезни Альцгеймера. Этот же ген отвечает за э, нарушение обмена э, липидного у, у людей, то есть обмена холестерина, и очень часто изменен у людей с высокими рисками сердечно-сосудистых осложнений. Может также может отвечать за нарушение дисметаболических расстройств, то есть того же сахарного диабета, например. И вот у людей, у которых это была произведена оценка, среди более чем 8 тысяч исследуемых, взяли их в британском банке, сравнили людей, у которых протекал очень тяжело COVID, посмотрели этот ген, и оказалось, что вот у кого имеется сочетание вот именно липопротеина Е4, Е4, у тех людей намного тяжелее протекало заболевание, потому что он еще отвечает за определенный такой, ну, как бы, старт иммунологической реакции и за то, как будет происходить ответ на воспаление, на воспаление непосредственно. Здесь есть интересные биологические аспекты. Ну и чтобы немножечко вас уже под конец подразвеять пример, пример из искусства. Есть такая художница, довольно-таки знаменитая в узких кругах, она Адамса, она сама по себе вообще преподаватель, но из-за травмы сына была вынуждена перейти на домашнюю работу и увлеклась как-то вот изображением. Это ее картины, они довольно-таки стереотипные. И вот считается, что вот эти вот картины являются уже неким отражением ее начала заболевания, у нее первично прогрессирующая атрофия, афазия. И, возможно, вы помните Равена, его знаменитую пьесу Балеро. Вот эти вот картины называются «Разоблачение Болероа». То есть это то, как она сама представила музыку этого Равена и изобразила ее на холсте. Кто не помнит э, мелодию. То есть э, вот эта вот музыка, она постепенно восходящая, опять восходящая и все время одно и то же повторяется. Именно вот сочетание анализа этой музыки и сочетание картины и заболевания смогло предположить, что Равен тоже он страдал одной из форм деменции в виде первично прогрессирующей афазии. Ну, на этом длиннющая лекция подошла к концу. Я надеюсь, вы подчеркнули для себя где-то интересное, важное, которое поможет несколько проанализировать подходы к лечению или подходы к уходу, к обеспечению мероприятий за своими подопечными, а может и не подопечными, но и близкими, родственниками, потому что это действительно очень э, такая тема, э, которая затрагивает нас не только профессионально, но и э, в своей личной жизни. Э, можете, в принципе, э, если у кого-то существуют вопросы, да, записывать пациентов на прием, или я вот в Инстаграме пытаюсь, но это, не, наверное, не столько для пациентов, а именно для людей выкладывать переводы каких-то научных статей последних по заболеваниям головного мозга или вообще актуальной патологии, в неврологии. Можете приходить вот на страничку Инстаграма. Если у кого-то есть вопросы, я могу на них ответить. У нас есть еще немного времени. Э, Лидия Ивановна, э, добрый день. Добрый. Украина, Украина. Отлично. У нас есть большая просьба, можно ли получить как-то запись всего, что было, потому что у нас есть социальные работники, которые не могли сейчас все это прослушать, потому что они находятся у людей. Если возможно, мы отправляли, когда заявки, оставляли тоже свой адрес почты, чтобы прислать нам запись. Я думаю, что это легко обеспечить. Это занимаются организаторы. Я видела, что запись идет. Да, да то есть, это совершенно верно. Да. К организаторам. Это, да. да, это вопрос к нам, к организаторам, и я вот хотела уточнить, вы же наверняка оставляли почту, да, да будет рассылка, поэтому здесь все Да, спасибо, потому что тема очень действительно актуальная на каждый день, поэтому информация очень так компактно собрана, и это очень важно, когда за такой короткий период мы смогли столько много пройти. Спасибо. У кого-то есть, да, вопросы, может? Да, у меня, у меня есть, да, если да, да, можно. Конечно. Очень рада видеть жителей нашего города. И вам спасибо большое за то, что вы провели этот эфир. Подскажите, пожалуйста, можно ли от вас надеяться получить тренинг когнитивных способностей или, ну, назовем это зарядкой, для людей, уже, скажем, находящихся в средней стадии? Я сейчас речь веду о собственной маме. Хотелось бы не... Скажем так, искать в Ютубе, да, и 10 раз перелопачивать и измерять способности людей, которые там выкладывают mm -hmm. э, свои навыки. Может быть, к вам, как специалиста, можно обратиться? Да, вы можете, ну, во-первых, нужно скорректировать и лечение, да, проанализировать диагноз и лечение. Вы можете вот по номеру четыреста шесть, восемьдесят восемь, восемьдесят записаться в клинику на прием чтобы мы могли оценить возможности, стадии заболевания вашей мамы и обсудить вопросы действительно лечения. По, по упражнениям есть, ну, я считаю, что два крупнейших все-таки центра у нас сейчас, вот, информационных площадок в России, где можно найти полезную информацию. Это memini.ru и Альцрус, да, вот эти вот организации, на их, на их сайте э, можно, э, у них есть прям, ну вот у меня не точно, э, есть прям раздел с упражнениями, потому что мы должны понимать, что пациенты с деменцией, они разные, и у кого-то, например, э, сохранены двигательные навыки, а нарушена речь, э, тогда мы даем одни задания. А у кого-то может зрение страдать или слух страдать, да, поэтому могут какие-то упражнения не подходить. Тогда мы, соответственно, даем немножечко другие задания. Вы можете просто сейчас, вот, вашей маме, да, или, э, какие упражнения, например, если у нее хорош, хорошая речь, называть, да. Горо, да, называть города на одну и ту же букву, да, э, потом за одну минуту, например, можно называть как можно больше слов на определенную букву. Или как можно больше животных. Ну, то есть вот такие вот элементарные речевые вот какие-то навыки отрабатывать. Даже, в принципе, разукрашивание по шаблонам вот для детей, которые большие раскраски, да, это тоже является очень хорошим когнитивным навыком, чтобы отрабатывалось и цветоощущение, и моторика, и непосредственно вот человек мог соотносить. Особенно если раскрашки, которые, знаете, вот когда дается уже фигурка с непосредственно вот то, как надо нарисовать, и то, как надо раскрасить. Почему это важно? Потому что здесь отрабатывается навык копирования именно элементов, что может человек соотнести цвета, какие-то отдельные элементы фигуры. Ну это вот из такого простого-простого. И давайте я... Спасибо, спасибо. большое, Лизе Иван. Я просто хотела сейчас добавить, потому, почему? Потому что, Ирина, вы предусвящаете наша следующая встреча как раз будет посвящена когнитивному тренингу. И мы полтора или два часа будем прямо обсуждать, что, для кого, как выстроить занятия. Поэтому мы там, вы приходите, мы еще сделаем... 23-го прям подробненько расскажем. 20. Да, но ну 23 в 12, но мы еще выставим анонс. Плюс у нас на сайте Хесседа есть онлайн занятия, в том числе для людей с умеренной степенью деменции. Она, они обычно проходят, если мне не изменяет память, во вторник, вот сегодня в 11.30 и в воскресенье, но, если честно, я не очень помню, во сколько, вы можете на сайте хеса Таврам посмотреть. Там есть у такая... Тоже в 11.30. Воскресенье тоже... И, в... Светлана знает, да, спасибо. Да. И вы, Светлана, как раз поднимали руку. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, да, ну, во-первых, да, вот мы из Санкт-Петербурга, то есть, а, Лидия Ивановна, к вам вот можно на прием подойти, да, записавшись по этому телефону, да? Да, да. Ну, И вот второй вопрос. У меня мама находилась на лечении, у нее была катионная мантин 20, а потом она находилась в гериатрическом стационаре, и ей там рекомендовали акатионный мантин 30 миллиграмм и донепизил 10 миллиграмм, вот не слишком ли это много? Ну, так. Ну, ага. Действительно существуют дозировки в 30 миллиграмм суточного приема мемантина, и когда мы видим прогрессирование симптомов деменции, мы применяем так называемую двойную схему в виде сочетания препаратов вот из ингибиторов холинестеразы, как вы сказали, это представитель донепизил и Мемантин. То есть мы максимально используем наши возможности и ресурсы по медикаментам. Поэтому если у нее нет противопоказаний со стороны каких-то других органов, да, то да, это вполне себе э, те схемы, которые могут назначать врачи, они не противоречат э, вот, принципе, Мы еще не перешли на это, мы можем подойти к вам, чтобы вы уже посмотрели, скорректировали. Да, хорошо, спасибо. обязательно нужно предоставлять абсолютно все э, медицинские документы, если есть МРТ, то приносить диск, ну, то есть не, не, не просто описание его. Ну, спасибо. Угу. Так, да, друзья, еще раз повторюсь, да, вы все оставляли почту, когда регистрировались, и она есть, поэтому всем будет рассылка, не переживайте. Есть ли еще какие-то вопросы? Ну, я думаю, ну, видимо, нет. Да. да, могу со своей стороны пожелать, что, чтобы вот как продуктивно начался день. Так он продуктивно и продолжался, и закончился. И отдых был не менее тоже восстановительным и продуктивным вечером. Да, спасибо вам большое, Лидия Ивановна. До, до новых встреч. Всего до, хорошего. До свидания.